Давай. Будущий кейс. И... Друзья, перед началом видео хотел бы извиниться, что у меня не было так долго, Начинаю это исправлять. Также хочу поблагодарить вас за дикую активность под последним роликом. 5000 просмотров и больше 400 лайков. Не забывайте подписываться и ставить лайки, и пишите свои комментарии. Я обожаю читать комменты. Ну, переходим к видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Супик И сегодня мы будем открывать будущий кейс Я их уже купил, они у меня находятся вот здесь Их целых тут 29 штук И что ж, давайте начнем уже сразу и открывать Надеюсь, что сегодня выпадет какая-нибудь там красная бабочка Давай, будущий кейс, я в тебя верю и... Нет, она выпадает Галил с первого кейса Так, найдем ну дальше Мы не отчаиваемся идем дальше Так, ну блин, что-то пролетают что-то пока пролетает. А может сейчас не долетит. Нет, все равно пролетело. М -м, давайте попробуем регион поменять. Может это как-то сработает. Может быть это как-то сработает. Она выпадает. О, слушайте, М4А4, электроник. Это уже неплохо. А если я сделаю вот так вот? Ну-ка, ты мне что-нибудь дашь? Ну, и это нет. Так, ты плохой регион. Давай, следующий. Будем тестировать все регионы. Ой, между двумя бабочками золотой и блин, ну как это ужас, это ужас, почему она не долетает, либо перелетают. давай, опять, опять перелет, тоже плохой регион, идем дальше, будущий кейс, ну-ка, давай, между двумя фиолетовыми, это знак, это знак, давайте вернемся на наш регион, будущий кейс, давай бабочку, бабочка нужна, ну блин, золотая не долетает, так, давай еще один. Еще одну, давай. И нам выпадают. Ну, просто две фиолетовые тут и тут еще одна. Ну, блин, и золотая бабочка пролетела. Ну как так? Давай. Будущий кейс, пожалуйста. Выдай мне что-нибудь. По типу золотой бабочки. Либо хотя бы обычной бабочки. Я буду рад любой бабочки. Так, давай. Будущий кейс. И. Победа, друзья, победа. Бабочка, еще одна на моем аккаунте. Отлично, давайте установим. Так, ну что, давай еще, давай еще не знаю, золотую, давай подгоним ее. Мне нужно золото. Это охота за золотом, понимаешь? Это охота за золотом. Но обычно это тоже уже хорошо. Так, давай будущий. Ну блин, пролетает. Это пролетело. А давай-ка выпадет. Может выпадет еще одна, но блин нет, не долетает. Будущий кейс Давай Две бабочки завидел Галил Нет угу. Ну давай фиолетовую хотя бы Что-то фиолетовая всего одна Ну блин не долетает Может все-таки выпадет еще одна Может все-таки выпадет И фиолетовая Фиолетовая Уже две фиолетовых Отлично Так, давай будущий кейс Еще фиолетовую можно? Нет, это синяя. Это синяя. Мне нужна фиолетовая ну блин, золотая бабочка, ну так близко. Ну вот, она такая, привет, а пока. Привет, привет. Давай, и фиолетовая нет. М4 мрамор. Так. А давай. Ы... Не знаю. Калашик. Калашик, давай мне. Блин, она реально не долетает. Давайте я на нее потыкаю, может долететь все-таки. Было бы шикарно. Нет. Перелетает. Слишком много, походу, покликал. Давайте еще один регион поменяем. Ну-ка, Европа. И это АВП. Это АВП, к сожалению. Так, будущий, давай. В будущем мне должно повезти между двух фиолетовых. Так, друзья, остается у нас всего три кейса. Три кейса, блин, осталось. Ну ладно, ничего страшного. Давай. И Нет, ну вот там опять золотая была. Торчала, блин. Эх. Будущий кейс, давай. Опять между двумя фиолетовыми. Не, ну это знак. Это должна быть еще одна золо золотая, говорю, обычная бабочка. Не, ну реально. Давай, либо хотя бы фиолетовую. Давно фиолетовых не было. Ну-ка. Нет, просто пролетают бабочки. Ну что ж, друзья, вот такое открытие кейсов у нас получилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.